Mm-hmm. <music>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 контролирует движение, это возникает подписка об по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 Симуляция спинного мозга ниже происходит активация нейрональных структур спинного мозга, за счет чего эти структуры начинают отличать командам головного мозга. Иными словами, пациент с клинической полной травмой, как правило, эти пациенты имеют остаточные проводники. То есть это некоторые волокна, которые функционально активны, но при этом могут принимать участие в их активации.